Эта история о том, как мальчик в стремлении выебнуться просрал в прямом смысле практически все свои штаны. Хорроры — это вам не игрушки, ведь их главная задача — разбудить ваш животных страх. Они не дадут вам спать нормально, заставить чувствовать максимальный дискомфорт во время игры, ну и конечно добавят вам пучок седых волос. Ваш покорный слуга попробовал прикоснуться к представителю такого жадра Resident Evil 7, и свое впечатление он вам с радостью расскажет: А в чем же тогда был смысл истории о мальчике? Смысла нет. Всем насрать. Живите с этим. А пока пошла заставочка. Друзья, здорово! Сапог Ленина на связи. Закончив пинать хуи в GTA Online, погнал делать снова обзоры на игры. Пока что не планирую делать обзор на какие-то онлайн игры, так как я с ними опять буду проебывать овер хуя времени, и обзор выйдет только через месяц. Так что прошу понять и предлагать что-нибудь одиночное, или кооперативные какие-нибудь игры. Сегодняшний гость у нас это Resident Evil 7. Ранее я делал обзор на другой Резидент, ремейк третьей части, но его я вообще не считал за хоррор, он больше подходит на экшен-замбяпи. А вот седьмая часть в этом плане стала более революционной, и вид от первого лица, да и кирпичный завод наложить даст любому. Вот и я, как чертов мазохист, садился за нее в час ночи и достаточно быстро прошел, ибо я настолько боялся врагов, что даже не хотел сопротивляться и съебывал ноги. Игра сама вышла 2017 года и проделала революцию в серии Resident Evil. Знающие серию привыкли видеть игры от третьего лица, с пафосным сюжетом и отшлифованной челкой Леона. Но разработчики показали кое-что фанатам и сделали совершенно новый продукт. И не прогадали, после The Evil Within не было практически нормальных ааа Survival хорроров а тут и ДМ-ку классную сделали, и с самой игрой превосходно постарались. Но давайте разберем каждый аспект, как обычно, по порядку. Завеска игры оригинальная. Главный герой Итан Хант, <coughs> то есть Итан Винтерс, получает сообщение от жены, мол, милый, заедь за мной и забери меня. Но загвоздка в том, что жёнышка еще три года назад пропала, и главный герой в ахуе от этого решает разобраться со всем и наказать жену за то, что так долго не возвращалась домой. Приехав на место, натыкается на старый и приветливый особняк. И несмотря на то, что дом выглядит как будто пережил две мировые войны, Итан смело идет внутрь, думая, что это дом родителей Мии. Так зовут бабу, если что. Внутри Итан находит кассету, где узнает, что случилось с предыдущими гостями, а впоследствии встречает жену, которая настолько рада видеть мужа, что отпиливает бензопилой ему руку. И еще встречает хозяев дома, семью Бейкеров. После радушного ужина с семьей мы решаем, что хватит с нас этого дерьма, и решаем свалить отсюда к черту. И тут начинается чертов сурвайвл. Нам предстоит по пути к свободе раскрыть много неожиданных поворотов, заговоров и под конец понять, что же, блядь, здесь вообще произошло. Нашими главными врагами будут сами бейкеры, которые будут следовать за нами по пятам, практически всегда. С каждым из них вы сможете лично познакомиться ближе, и у каждого из них будет своя особенность. Но не забывайте, мы играем в Resident, поэтому без вирусной фигни тут не обойтись. Так что и здесь у нас похоже поебота. Вся семейка имеет какие-то сверхспособности, и все они бессмертны. Ну, практически. Так что даже выстрел в дробяка в упор их не убьет, а лишь приостановит. Ну а конечно забегая в геймплей. Помогать нам в нашем противостоянии будет девушка Зоя, которую тоже бейкер. Но нормальная. Она будет направлять героя, и если у вас все получится, вы сможете выбраться из этого дома относительно целом. Сюжет интригует с самого начала и следить за ним очень интересно, ведь ничего не понятно. Хоть и игра носит название Resident Evil, но связи с основной вселенной практически нету. Поэтому даже опираться в предположениях не на что. Бейкер тоже покажут о своей личности через садистские наклонности. Но их история тоже интересна. Ведь они тоже когда-то были нормальной семьей. Также обязателем для полного раскрытия мира является разного рода записки. Рекомендую лишний раз обижать особняк и собрать их все, так как без них у вас останется много вопросов в конце. Да и проникнуться сюжетом в полной мере у вас не получится. Сюжет, конечно, не идеален, но интригует с самого начала и держит вас до самого конца. Дам ему девятку из десяти. Поехали дальше. Теперь поговорим об игровом процессе. Который раз повторяю, что игра в жанре survival horror. Первое слово survival, что означает выживать. Нам бы вправду придется здесь выживать. Ресурсов будет ограниченное количество, но если вы будете внимательны, то сможете справиться. Вообще, оружие нам будут давать постепенно. Сначала бегаем вообще без ничего, потом находим пистолет, дробовик и так далее. Причем по велению сценаристов вы будете находить только пистолет. Остальное оружие вы получите, выполнив небольшие головоломки, или же изучая локацию. Улучшений для пушек нету, но зато можно скрафтить патроны, аптечки и все предметы первой необходимости. Тратить будете часто, так как герой хилый, хотя будет мелкий способ прокачаться. Также в пункт выживания входят пункты менеджмента. У вас будет ограниченное место в рюкляке, и придется очень часто ставить приоритеты, что важнее, аптечка или патроны. Ясно дело, подтечка, блядь, в пизду патрона, ножом всех выебуёба. Тут не будет уровней, но есть точки сохранения сундуками. В сундуках можно будет хранить временно ненужные вещи. Сама по себе локация в виде особняка и заднего домика представляет из себя дом с загадками, где, чтобы исследовать все, понадобится все подробно изучать и искать подсказки. Тут и понадобятся ваши навыки к чтению из второго класса и внимательность. То найти нужно специальный ключ или же открой секретную дверь, подставив правильную тень. Кто вообще такие замки делает, блядь? Ну будет по носу Бати и что? Он будет носиться по всему дому ище ёбаный ключ с вороном? Чушь собачья. Думаете это все? Нихуя подобного. Пока вы себе будете устраивать тур по дому, чертова семейка вечно будет вас преследовать. И можно разве что притормозить, потратив половину амуниции. Также вам предстоит сразиться с ними в жаркой битве 1.1. И эти босс-вайты мне даже очень зашли. Битва на бензопила. Где вы, блядь, такое еще видели? Заткнись, Мэтт Макс. В общем, в совокупности геймплея вас затянет как черная дыра. Так что здесь максимальный балл. Воздадим славу Капко. Наконец, Капком показали Миру свой новый движок, который довел до экстаза многих графонодрочеров. надрочеров Ре Настолько офигенным он вышел, что следующие две игры были сделаны на этом движке. Даже вроде Resident 8 хотят сделать на нем. Но это не важно. Важно то, чем именно офигенно графа. А тут проще простого. Прорисовка сделана неплохо, внутренность и прочее место сделано очень даже сносно, не вызывает прямо таки отвращения, но и выглядит, блин, внушительно. Тут также играет роль внимания к мелочам и хороший левел дизайн. Как бы я не хванил глафонии, но все же он не лишен недостатков. Не знаю почему, но картинка в некоторых моментах, даже во многих можно сказать, замылена и размыта. Тут только два объяснения. Либо пытались скрыть косяки через размытие, или же это стремление к кинематографичностью. Ну, я больше придерживаюсь второго варианта, но один хуй глазам неприятно. Он Что же касается самих персонажей, все они отлично прорисованы. Садистские эмоции Пейкеров чувствуются даже через монитор. Очень классно мимику прорисовали. разве что Мия какая-то стрёмная. Посмотришь на нее и хуй поймешь, чего она хочет. Дизайн локаций превосходен, атмосфера отлично передается. Это касается именно первой половины игры. Далее, проходя, будут новые локации. Одна из последних, ну совсем блеклая, ну и это минус. Если давать бал. Ну, то дам графе восьмерку. И не ебите мне мозг. Бал очень даже неплох. Едем дальше. О а звуковой составляющей не могу многого сказать, так как не знаю никого из японских композиторов, ну точнее от которых игру создавали. Но все же поделюсь своими ощущениями. Музыка хороша. Особенно стартовая отлично зашла, да и по ходу игры вас сопровождает соответствующая музыка. Со звуками та же история. Рык и окружение очень и очень естественны, да и озвучено актеры на буржуйском очень даже ничего. Пиздеть о звуке не буду, так как не претендую на объективность и ебану музлу девятку. Он мне зашел. Подводя итог, скажу. Пора уже взять яйца в свои руки и пройти нормальный хоррор. И Resident Evil 7. Отличный вариант для начала, потом как вырастете, можете сесть из за Outlast. Море эмоций и обосранных штанов вам обеспечено. Для полного погружения играйте ночью и в наушниках. Посмотрим насколько сколько вас хватит. Общий балл выходит 9, достойный балл для достойной игры. Следующий обзор посвящен другому жанру игр, так что обзор может задержаться, но уверяю вас, оно того стоит. Ставь лайк, если ролик тебе зашел. Жми кнопку подписаться, если этого еще не сделал, и делись этим видео со своими друзьями. А для тебя старался сапог Ленина. До самых скорых встреч!